Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Владимирович. И сегодня я вам хотел бы представить свою знакомую Нату. Рекомендую вам подписаться на ее канал. На своем канале она рассказывает о путешествиях по России и не только, о жизни в разных городах. Сравнивает где лучше, где хуже. Очень интересно, на мой взгляд. Ко мне на объект для того чтобы взять у меня короткое интервью так как ей интересна тема бурения скважин и я постараюсь ответить на интересующие ее вопросы всем коммуникации в частности воды и там были определенные проблемы чтобы понять как вообще обеспечить себя водой постоянной качественной в своем личном доме я вот приехала пообщаться с павлом чтобы узнать у него эту информацию я думаю вам она тоже будет очень интересно итак павел первый вопрос от чего зависит стоимость бурения скважины стоимость бурения скважины в первую очередь зависит от ее глубины и во вторую очередь от сложности конструкции. Чем сложнее скважина, тем она может быть дороже. В классическом исполнении это фиксированная цена за метр бурения. Можно ли заранее точно рассчитать глубину скважины и предоставить смету заказчикам, чтобы они понимали, сколько им обойдется бурение? В 90% случаев по ранее выбуренным скважинам мы можем предварительно рассчитать глубину плюс-минус 10 метров и выставить предварительную смету. Когда лучше бурить скважину? Зимой или летом? Для буровой бригады, естественно, самое лучшее время года для бурения скважины это лето, когда у нас все цветет, птицы поют, тепло на улице. Для заказчика самое лучшее время, на мой взгляд, это поздняя осень и зима. Поскольку после зимы талый снег уносит все следы после того, как произведены буровые работы. Стоимость бурения летом и зимой одинаковая или она отличается? Стоимость бурения скважины может отличаться только из-за цены на обсадные трубы. Стоимость бурения скважины и летом, и зимой она одинаковая и зависит только от цены на обсадную трубу. Когда лучше бурить скважину на этапе строительства дома? Можно ли уже бурить скважину, когда и возведен фундамент, стены, и вот просто захотелось сделать подводку воды? На самом деле скважину можно бурить э, на любом этапе строительства, но я бы рекомендовал это делать сразу после того, как вы купили участок. Конечно, если у вас возникли проблемы с водой непосредственно уже на готовом участке, то есть у вас был либо колодец, либо централизованный водопровод вас не устраивает, никаких препятствий к этому нет. Малогабаритная техника, например, конкретно наша, она заезжает в любой угол, мало портит ландшафт и способна выполнять самые сложные задачи. Но еще раз повторю, что все же лучше бурить на тот момент, когда вы только купили участок Повреждения ландшафта на тот момент не будут иметь никакой абсолютной роли. У вас на этапе впереди строительство дома, у вас будет вода для строителей. В этом только есть одни плюсы. Какая должна быть рабочая зона для бурения скважины на территории во дворе, когда там уже есть дом, застройка? Есть ли какие-то ограничения у вас? Для большой буровой техники на базе ЗИЛ-131, как правило, требуется площадка, 6 на 12 метров У нас немного меньше У нас порядка 6 на 4 метра Требуется площадка Минимальная ширина заезда Требуется 1,40 метра Конкретно под нашу правую технику И 2,5 метра высотой Если у вас какие-то навесы и так далее Существуют да, под автомобиль Либо еще какие-то По высоте 2,5 метра для заезда техники как вы определяете э, лучшее место для бурения скважины? И определяете ли вы его, или заказчик вам сам говорит, что я хочу воду вот здесь, в этом месте? Смотрите, самое лучшее, это бурить там, где удобнее всего будет впоследствии завести воду в дом. Как правило, это напротив бойлерной, либо котельной нужно делать. Но ни в коем случае не привязываться хождением, с рамками, гаданием на яйцах, на чем угодно. То есть чисто технически вода у вас будет абсолютно в любом углу на вашем участке с гарантией 100%. И скважину нужно располагать в первую очередь там, где это удобно. Какие еще процессы выполняются после бурения скважины, чтобы обеспечить водой помещение уже жилое? После того, как мы пробурили скважину, необходимо взять из нее воду. Делается это очень простым способом. Ставится насос. Либо, другими словами, производится монтаж водоподъемного оборудования. Сделать это можно несколькими способами. Можно завести воду в дом через адаптер, либо через кесон. В случае невозможности размещения в доме автоматики. Либо можно просто поставить насос в скважину и вывести шланг для полифа. Все зависит от того, какие цели вы преследуете. Либо у вас уже есть готовый коттедж, либо вы находитесь на этапе строительства. А вы полностью э, выполняете процесс подводки воды э, к дому? Или вы только будете скважину, а подводку воды делает уже какая-то другая служба? Ну, другие люди. Подводку воды от скважины в дом делаем мы. И, как правило, сразу после того, как пробурили скважину. Это связано с тем, что в первую очередь мы имеем одни плюсы. Так как бурил и монтировал один человек, одна бригада. И в случае возникновения каких-то рекламаций, проблемы решаются гораздо быстрее. Так как я жила в доме и все детство у меня это прошло там У нас существовала такая легенда Среди моих родителей, бабушек, дедушек Что чем глубже скважина, тем чище там вода Правда ли это? В отдельных регионах нашей планеты Конечно, это правда Верхние водоносные горизонты Могут не соответствовать качеству питьевой воды Иногда ее просто руки есть страшно мыть да? Тогда есть смысл Бурить глубже, если вы точно знаете, либо те мастера, которые вам будут бурить, либо они вам дают гарантию на то, что ниже лежащий водоносный горизонт имеет более качественную воду. По нашей Тульской области я не рекомендую заниматься такими вещами и брать воду рекомендую с первого водоносного известняка. И далее, если она уже не соответствует качеству питьевой, либо имеет большое содержание железа, сероводорода и так далее, что очень часто встречается, опять же, в нашей Тульской области, я рекомендую все же ставить систему очистки воды. То есть, понятно, да, брать воду с первого водоносного горизонта, и ставить при необходимости систему очистки воды. С точки зрения материальной это будет дешевле, наверное, да? поставить систему очистки, чем э, делать более глубокую скважину там 2-3 раза. Да, дело в том, что пробурив более глубокую скважину, вы рискуете все так же поставить систему очистки воды, но заплатить больше денег за более глубокую скважину и тем самым убедиться в том, что с более мелкой скважины и системой очистки воды, было бы проще и быстрее снабдить дом водой. Почему через 3-5 лет снижается набор воды в скважинах? Что с этим делать, как этого избежать? Потому что лично я у себя дома, у родителей с такой проблемой столкнулась. Чаще всего это касается скважин, пробуренных на песок. Поскольку происходит так называемая кальматация фильтра, в скважине на песок в нижней части обсадной трубы расположен фильтр из сетки галунного плетения, либо ПВД фильтры и так далее. Такие скважины, как правило, по истечении некоторого времени снижают свой дебет ввиду кальмотации фильтра. То есть пропускная способность такого фильтра со временем снижается, фильтр забивается и дебет скважины может уменьшаться. Есть определенные методы чистки таких скважин. Касаемо нашего тульского региона, нам это не грозит. У нас все скважины бурятся на известняк. А почему у нас не бурятся на песок? Почему у нас бурятся на известняк все? У нас сам водоносный песок отсутствует. Либо он есть, но не подходит для водоснабжения. В нем либо очень плохая вода, либо он очень мелкий. Даже гипотетически пробурив скважину на песок, если нам очень с вами повезло, на такую скважину нельзя дать полноценную гарантию, поскольку, скорее всего, в ближайшие год-два она перестанет работать. А стоимость бурения на песок, и на известняк, отличается? Наверное, на песок дешевле, потому что, скорее всего, там глубина меньше, да? На песок, как правило, дешевле не только из-за глубины, Артезианские скважины имеют тоже сравнительные небольшие глубины. Есть и 9, и 12 метров. Стоимость скважины на песок дешевле только потому, что используется одна обсадная труба, а не две. Или три, как в скважине на известнях. Понятно. Какие документы вы предоставляете своим заказчикам после бурения? Есть ли гарантия и сколько это лет? По окончании бурения мы выдаем паспорт на скважину и даем гарантию 5 лет. Понятно. На монтаж водоподъемного оборудования мы даем гарантию год. На насосное оборудование гарантия от производителя, как правило, составляет два года. То есть в этот период, 5-2 год, 2, может, заказчик может обратиться к вам со своими возникающими проблемами, вы приедете на объект и постараетесь их устранить. Да, если возникают какие-то проблемы, мы стараемся в кратчайшие сроки устранить это все. Но, как правило, современные насосы скважины работают очень долго и очень хорошо. Есть такие скважины, в которые мы ставили недорогие, Насосы, которые служат уже больше 10 лет и никаких проблем соответственно. Павел, спасибо за эти ответы. Да. Я думаю, и зрителям было очень интересно, потому что это очень часто встречающиеся проблемы, вопросы. На них не всегда можно легко найти ответы. Я думаю, это видео будет полезно всем вашим зрителям. Друзья, ставим палец вверх, подписываемся на канал НАТО и всем пока!